День второй. Сегодня бегу днем. Сегодня бегу днем. Тимох уложил. Сейчас облачился в свой спортивный, можно сказать, наряд. Побежал. Побежали. И пойти домой спать. Ну, нет. Я помню, вчера пришел после пробежки. Ощущения на фагрит. Вот. И более-то мышцы. Надо же оставлять удовольствие. Вот тут. Погода. Интересно, Рожная кошка, тоже на собак. Я потеряла Мы сериалы. Я партнер. Я жизнь. Вообще самое... Это жизнь. Это жизнь. Это, капец, жизнь. Все это. И жизнь. Жизнь Это Это жизнь. Заболел по дыбрам. Дыши к нему, правильно? И снова ветер. ДИНАМИЧНАЯ Стало Для парень, сковородка, кивай Лес, китайцев, дорога, ну да в ноги Ах, ну в ноги, рай Давай, как Что это раз. такое? Давай я угадай я это, я. Жизнь. А это, жизнь. Пошло, как... это жизнь Это жизнь Это жизнь <связь> Жизнь это прелесты, жизнь жизнь Это жизнь я покажу сам этот Сейчас уже охренел, что пофиг на людей, которые смотрят. Мне изнец, что магазин, и там я выключу, отключусь, ну и я, а камеру отключу.